На дворе 21 век, и уже давно известны надежные способы, как можно в короткие сроки обеспечить взрывной рост доходов. Но ни один из этих способов не даст быстрые результаты, если вы не устраните три основных преграды. Об этом мы с вами и поговорим в ближайшие 10 минут. Игорь Мерлин Ком представляет Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Игорь Мерлин. Есть три основных фактора, которые влияют на взрывной рост доходов. Первый и очень мощный фактор влияния – это, можно сказать, три единства, работающие в общей связке – судьба, карма и предназначение. Это то, что дано от рождения и что наработано в этой жизни. У всех людей разные исходные свойства. И характеристики, умственные и физические данные, полученные каждым от природы. У одних есть предрасположенность к финансовому успеху, а у других по рождению уже заложены досадные ограничения в финансовом плане. Все это можно прокачать, исправить и перестроить свою денежную судьбу на стремительный рост доходов. Второй фактор влияния на рост доходов не менее мощный и очень важный – это внутренняя энергетика и жизненная сила. Их можно легко определить, особенно когда у человека слабо прокачаны энергетические узлы, которые называются чакрами. Ко мне иногда приходят на консультацию люди, которые обучаются зарабатывать деньги. И обучаются везде-везде, где только можно. И даже эти люди учатся не один и не два года. А значительных доходов все нет и нет. Улучшений в других сферах, соответственно, тоже нет. Записаться на консультацию к Игорю Мерлину можно по ссылкам внизу. У таких людей, как правило, неразвиты первая и третья чакры которые отвечают, соответственно, за входящий денежный поток и мощность энергетики. В этом случае без прокачки энергетики, сколько ни старайся, результаты будут слабые и ненадежные. Если у человека не развиты третья и первая чакры, скорее всего, он будет жить в бедности. а богатстве тут даже можно забыть навсегда. Но есть специальные энергетические практики, особенно групповые, благодаря которым можно быстро, буквально за секунды, значительно улучшить работу чакра. Достаточно обладать хотя бы базовой экстрасенсорной подготовкой. Третий фактор влияния на рост доходов – это правильное мышление и пробужденное сознание. Главная преграда из этого сектора – это закостенелое мышление бедняка. Если чакры можно прокачать достаточно быстро, то мышление перестраивается не так просто и не так быстро, как нам хотелось бы. Оно формируется годами. С детства основную массу людей учат постоянно экономить, причем экономить на всем и особенно на себе. Довольствоваться тем, что есть – и ни в коем случае не рисковать. Начиная с детства, социум убивает детские мечты и формирует устойчивые железобетонные программы на всю жизнь. Деньги – это зло, много зарабатывать честным путем нельзя, будь как все, не высовывайся. Предприниматели – это безжалостные хапуги, которые наживаются на человеческом горе. И так далее, и тому подобное. Я сам тоже воспитан на советской действительности, и у меня были такие же установки. Однако я сумел переступить через негативные установки и помогу вам осуществить свои денежные мечты. Давайте сравним установки, которые есть у богатых людей, по сравнению с теми, которые я вам только что назвал. Например, деньги – это возможности, большие цели это большие возможности. Деньги любят оборот. Если все плохо, делай бизнес. Если все совсем плохо, делай бизнес быстрее. Так что же нужно делать, чтобы появились эти и другие программы установки в вашей жизни? Ну, сначала нужно распрощаться со старыми установками, трансформировать их, а потом уже создавать новые. Есть несколько надежных способов, раз и навсегда попрощаться со старыми деструктивными программами. А для этого нужно сделать несколько специальных практик и, конечно же, поставить защиту. Вот так, дорогие друзья, я вам сейчас коротко рассказал о главных денежных преградах и о способах борьбы с ними. Записаться на консультацию к Игорю Мерлину можно по ссылкам внизу. Нажимайте на кнопку под этим видео и записывайтесь. С вами был Игорь Мервин, экстрасенс и парапсихолог. Пока-пока!